нашего проекта — это стереть границы между поколениями и поставить детей а, на уровень со взрослыми. Мы не за карманные деньги детей, а за то, чтобы они развивали свои предпринимательские профессиональные навыки и учились зарабатывать деньги с самого детства. А, на данный момент а, наш проект существует уже чуть более года, и внутри нашего проекта есть а, такие а, такие мероприятия, как деловые игры, например, в течение которых дети слушают различные тренинги, работают над своими бизнес-проектами, затем защищают их, и на конкурсной основе у них есть возможность выиграть грант на реализацию данного проекта. Мы пришли на акселератор с огромным багажом идеи, но нам очень хотелось бы научиться, первое, продвигать их, научиться масштабировать наш проект, потому что хоть на данный момент наш проект Поколение F» базируется в Саратове, я московский представитель Поколения хотелось бы Начать открывать франшизы по, по всей России и, возможно, как-то охватить мировой масштаб. И также мы сюда пришли с целью поиска партнеров. Здесь очень сильная среда, сильное окружение таких же амбициозных людей со своими идеями. С начало акселерации мы пришли с идеей и проверенной гипотезой о том, что подросткам действительно хочется реализовывать себя как профессионала, однако мы очень многого не знали из сферы бизнеса, и благодаря программе акселерации мы научились четче систематизировать процессы, мы смогли как-то систематизировать нашу команду, структуру, документы, зарегистрировали наш, наш проект. И также «Акселерация» дала нам очень большую мотивацию на развитие, потому что когда ты общаешься с такими же амбициозными и перспективными людьми, тебе каждый день хочется что-то делать. И за эти два месяца мы реализовали в общей сумме проектов больше, чем за год до «Акселерации». Мы очень благодарны э, организаторам за э, то, что они смогли так качественно совместить теорию с э, практикой.